Можно ли подвести трехэтажный дом от фундамента под конек за месяц? Специалисты говорят, план реальный, если строить из мега-пласт-блоков. Больше простых стандартных блоков в 15 раз, значит и скорость монтажа она увеличивается в разы. То есть то, что можно сделать из простых блоков за неделю, из мегапластблока можно сделать за один день. Мега-пласт-блок от компании Пластблок. Получен методом распиловки. Имеет систему пазгребень. Монтируется без мостиков холода. Утеплять стены не надо, а штукатурить нужно по минимуму. Понятно, что геометрия у него идеальная, и внутренние стены точно можно вывести в зеркало. В три этажа можно строить. При этом еще можно нагружать их не только полистирол-бетонными перекрытиями, но и железобетонными перекрытиями. Ну, нужно применять, скажем, тяжелый дорогостоящий кран. Достаточно того манипулятора, который, в общем-то, привезет эти блоки, Уже с кузова сразу начнет делать монтаж. Теплые стены из мегапласт-блока возводятся мега быстро.